Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для клёва. У нас сегодня субботник. Если помните, первый субботник вот здесь, на этом месте, заканчивался. Я вам показывал эти кадры. Вон там Нестор. И перетекает, получается, канал. Вон туда, видите? Вот на этом месте мы его заканчивали. Будем заканчивать наш субботник уже скоро. И вот мы дошли практически вот до момента, где река... Через, проходит через дорогу. Это 50-й километр, начало 50-го вот А сегодня мы с этого места продолжим дальше вниз по течению. Нас, я хочу вас всех увидеть. Вот Ставьте, пожалуйста, там, чтобы я вас всех увидел. Ставьте, пожалуйста, вот сюда. Вот сюда. Так, сколько нам? Считаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать, пятнадцать штыков. Я всех, друзья мои, поздравляю, что мы все-таки вы... рискнули, что должен быть дождь, но дождь не пошел, потому что Боженька с нами. Все для клевого. Поэтому, значит, маленький короткий инструктаж. Первое, на дорогу не выходим, вообще не выходим, потому что трасса мокрая, машина очень быстро ездит, поэтому туда нет. Машину мы прямо сюда уже загнали, она будет идти вдоль дороги, мы потихонечку как раз будем убирать и сразу же закидывать, вместе с мешками закидываем мусор э, в машину. В конце пути нас ждет горячий шашлык, но только после того, когда машина будет загружена полностью мусором. Обращаю внимание, скользко, трава может ударить в глаз Будьте аккуратны, потому что вы наклоняетесь. Смотрите рядышком, чтобы если у вас рядом с вами люди, чтобы тоже их не зацепить не стеклом Работает только с перчатками Потому что понимаете сами, стекла, пластик, грязь, микробы там и так далее Вода будет в машине, машина будет ехать примерно тоже за нами В ней же будут и мешки вот эти Поэтому по сути, ну взяли с собой там 2-3 мешка если вырвались вперед, набрали, поставили мешки, машина подъехала, загрузила. Все понятно. Вопрос? Все, начинаем. 10, 10 часов 7 минут. Да, кстати, всех поздравляю. Да. Международным днем. Да, международный день, международный день чистых берегов. И отлично. И все для клева это. Клево. Поехали. самое главное это правильно организовать наш труд. Сейчас попробуем э, попросить рыбаков э, присоединиться к нашему субботнику. Посмотрим, как они это воспримут. Потому что возле их мест тоже куча, куча мусора. Давайте попробуем. Добрый день! У нас сегодня субботник. У нас э, железнодорожные дни чистых берегов. Вы хотите присоединиться? Нам дадим песочек. А? Не только свой, вот который вот вокруг вас, потому что вот машина стоит команд И мы сейчас идем через ваше место тоже в том числе. Пособерите, пожалуйста. Все, спасибо большое. дать вам перчатки. Да, Хорошо. Да, вы поможете нам обратить эту Друзья мои, даже не, не дожидаясь того, что я приду, народ уже начинает подключаться, это очень здорово. Люди э, уже видят, что мы наводим порядок и тоже подключаются к нашей акции. Это супер вообще. Ребята, здравствуйте! Deixa... Вы да, да, да? Да. Да? А, у нас -да. сегодня день, день чистых берегов. Я знаю. Да? Да? На ну, у нас тоже. Да? Я вам дам пакет. Вы соберете муки? У нас Нет, нет, так я вам дам. У нас, да, у нас да. сейчас будет ехать Камаз. <э и все, всё всё всё всё мы будем а, сразу-всё-всё-всё-всё-всё. Смотрите да. вам ещё. Да. Всё с собой забираем. И свое, и чужое. Ну, как вы Да, рад, что так то поближе. С, а? то... с экскаватором, даже я. Вот, КамАЗ уже идет. Я имею в виду посмотреть вот те мостики. <смотни> да нет, мы сейчас сегодня Международный день чистых берегов. Я а хочу вам оставить пару мешков, чтобы помогли нам вести на порядок. А я и так вот на себя набирал. Не, ну почему а а я мостики? Вот это. Помогать? А это не мусор. Это костер называется. Вы ну убрали. не, ну это все равно этот пластик, надо его убрать. Вы я думаете? вам оставлю пару парочку, да? Ты сейчас. А есть сейчас... мешки? Нет. Сейчас КамАЗ будет ехать, буквально 20 минут будет проходить. Пожалуйста. Давайте. Еще один дай Вы бы лучше вот, по-другому бы действовали. Взяли бы какого-нибудь такого зеленого и штрафы. Вот видите, что человек бросает, нет у него мусорного пакета. Это нужно сказать, если есть камеры, видите. И штрафы. Вот Помешайте камера? камеры. А чтобы не сорили люди, понимаете, вот это все до задницы. Вот Я вы сегодня видит. его берете, а завтра приедут люди и будет снова клевого. мусор, понимаете? Хорошее мнение, но понимаете, вот а когда, головах, когда, когда люди, человек говорит, вот а вот вы сделаете, а вот сделайте вы, как я делаю. Вот просто сделайте вы, что вы сделали. Как я делаю? Я чистоту здесь навожу. Вот вы садитесь. Идемте вот подходите. Да, идемте. Вот, вот здесь, там, здесь а, там, а там, потом будете на ваших... 100 метров дальше. Идемте вместе. Что а зачем мне вместе вы ходить? Вы, вы придете с вами. У нас будет на шашлык. У нас приглашаем шашлык. У нас тоже есть, я кому У нас есть кому зарек. Так, Паша да? уже пошел вперед. В авангарде. Смотри, смотри, сука. Что, Ёп! Ты, что я нашел, блядь? Бля? <смех> так сейчас на Тарус дадим, еще заработаем. У тебя клондайк. Друзья, просто когда мало людей приходит на субботник, нужно каким-то образом все-таки достигать цели субботника. Понимаете, да? То есть нужно тогда какими-то дополнительными силами его организовывать. Вот э, спасибо рыбакам, которые, кстати говоря, смотрят наши тут каналы. Я надеюсь, вы тоже уже подписались на него, нажали колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Э, тоже присоединяются к нашей акции. Э, вот сколько мы шли, ни один рыбак не отказался нам помочь. Когда мы показываем: вот, вот мешки, вот камаз, вот перчатки. Берите, работайте. Да? Без проблем. Супер. Если я вам оставлю парочку, вы поможете нам? Вот так, чисто вот, вот этот мусор, вот что, вот валяется, вот так вот. Хорошо. А Хорошо? Спасибо. Что-то что, маленькие, да, что, -то что -то совсем маленький. <смех> Нет, <смех> давайте я вам <смех> дам какой-то окупанский такой. поможет? Все, я вам оставлю пару бушков. Хорошо. Хорошо. Девчатам по-маленькому, еще Ребятам по-большому. И, будь ласка, вот тут этот. Вот здесь а вот, вот, вот, весь мусор. Доброе? Все, пусть Девчата, гарного дня вам! От бачите. Да, Поможете чуть-чуть возле своего места рубавческой играть? Можно. Оставить вам пару мешочков. <мышл> ну, все супер. Отлично. Тогда я оставлю, да, пару мешочков? Спасибо. В вашу гражданскую позицию. Спасибо, что вы с нами. <мышл> Капец, да? Вы видели, да? <мышл> Ребята, добрый день. YouTube канал Все для Клва. Опа, мы его знаем. Знаете? Конечно. Ну выходите сюда, дайте нас посмотреть. Где вы там? А потому что девушка детства сказал, что сегодня день чистых берегов и сегодня клевать не будет. Все клево Вообще, да? Да. Канал все для клево. Да. Что, смотрите? Меня зовут Александр. Как вас зовут? Виталий. Виталий, очень приятно. Вова. Вова. Супер, иди сюда. Вова. Сегодня субботник, идет КамАЗ. Так. Надо you, Через... you, да? Ну well, right? конечно, вот на вашем пятачке вот на этом наведите порядок. <реш> а я я я. Хорошо, все, все сделано. Я знал, что подписчики канала для клева, это самые лучшие люди. Все сделано. Давайте два, давайте три даже, потому что тут мусора мы Давайте четыре. Они даже маленькие, видишь, коротенькие, я понял. Надо, надо пять. на пятый. Пятый. Он маленький они там. Все, напихайте. Так, а вы как, парень а? Вы на рыбалке или нет? Ты нет, сегодня и... на, на субботник, Понял. Сегодня на субботник. Хорошо. Он даже с банками. Да нет, блин, Короче, вот этот пиночок. Да, все сделаем. Ничего не. Поняли, да? Какие у нас подписчики канала, все для я только не знаю, Клёва. Знаю, я вас знаю, я ваши ролики вижу. Да. Гелики, чё, мы дела. Дела. Здравствуйте, Только покажите, мы без здравствуйте. этой, без правильной ухи. Здравствуйте. здравствуйте, ничего страшного, здравствуйте. все хорошо. А что мы вы делаете? У нас сегодня в субботник, и уроченный гнил, поверьте. А поверьте. мы когда уезжаем, мы, мы, само... мы, да. Мы, ну мы такие приехали. же смотрите, смотрите, сейчас будет идти КАМАЗ. Так. И прямо весь мусор в КАМАЗ. Я ну вам поставлю пару мешков, Идеально. вот так вот. Мы, мы, тогда, мы тогда это сейчас пособираем. Да, и тоже в КАМАЗ. Вот сейчас 15-20 минут, полчаса будет идти в... Что там, без проблем. Я так просто в... в авангарде иду и раздаю мешки. Все, тогда мы это выбрасываем, вы оставляете нам парочку и мы еще пособираем. А это, вы... тоже, это тоже выбрасывать из канала? Выбрасываем, я в курсе. Это, все, это кстати, не наш мусор, это мусор. Не, я понял, в... в... в... ну вы красавцы. А, потому что смотрите, и канал всегда клёвит. Молодцы. Все, отлично, сейчас все сделаем. Дайте вам ничего. Они нет, мы не мусорим. А нет, ну что здесь вы? У вас тут куча мусора, мы который... Мы вот, мы приехали что, собрали, это не наш. Это не наш мусор, мы, мы, понял, мы пока понял. еще не намусорили. Понял. Все, хорошего дня. И все, вам давайте. Сейчас все сделаем. Ребята уже наводят порядок. Супер. О. То есть при правильной организации труда все можно достичь. Пожалуйста, вот граждане, которые... Ага. Сними, сними. Что-что? Для тех, кто считает, что правильный поступок это не уйти с собой мусор. Вот есть у некоторых такое. Я вырыл ямку, закинул и сжег. Ага. Это как бы выход. Вот, пожалуйста, выход. Вот, господа, это то, что вы сжигаете. Банки будут. Бутыл... Ни ничего накидали. это не помогает. Это вы просто для себя прячете мусор. Да. На самом деле это не работает. Согласен. Вот, видите, уже... Уже более менее чисто. Это радует. Это радует. Так, это мешки. Ага. Это Два раза надо есть. иди. Можно начать собирать. собирать. Назад поскидывай. Сколько, Ты покажи это что, сколько? Час прошел? Время 11 часов. И сколько мы, проехали? сколько мы проехали? А сколько проехали? Где-то метров. Метров 200. 200 мяч. метров. Пол, половина. Ты покажи эту здоровую машину. Блин. Это называется мы на водопое. Да. Кстати, очень жарко. Чисто парит, очень Очень парит. Да, почему-то парит. Наливай больше, и да, не жалко. У нас нет, много. Как воды. будто полстаканчика налил, не для, не для брата. Ну, вы здоровь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... сколько водки спасло рыбы, да, сколько, сколько они спасли один рыб инспектор, да, не А водка, родимая, она спасла рыбу, но, к сожалению, загадила природу. место. Можно даже же рыбачить. Чистое, свободное место. Казалось бы, в субботу, да? Как? Хорошо? И, а бутылку? А, бутылку залышка. Это Да, солнце, друзья. Кто говорил о том, что будет дождь? А кто не приехал к нам, боялся дождя? Посмотрите на него, посмотрите. Солнце, потому что боженька за нами. Пока да. убирали, я подумал, да. Спасибо всем вот этим ребятам, Покажи. которые, зная, что по всем прогнозам будет, будет дождь, день дождь, дождь а, взяли а взяли и приехали. Смотрите, какие Смотрите, ребята. Работают. Никто из них не побоялся. Вот он, орел! А кто-то говорил, если не будет дождя, мы приедем. И не приехали. А мы приехали. Вот в следующий раз, друзья, не бойтесь. Мы делаем хорошее дело. И карма нас за это любит. Да, ну, ну, Вы собрали... Ура! Ура! Все. Теперь, Посмотрите, какое небо голубое к концу субботника. Друзья, многие подписчики нашего канала ⁇ Все для клёва», Мы переписываемся в чате. Вабер-сообщество в чате э, телеграм-канала суда Клево. И когда готовились к субботнику, да, каждый посмотрел прогноз погоды. И очень многие убеждали, Александр, ну давайте перенесем на воскресенье. Ну давайте мы ну зачем мы будем месить болото, давайте перенесем. Вы посмотрите на этот прогноз, что будет сильный ливень. Он будет лить целый день этот дождь. Где этот дождь? Понимаете, вот если вы сильно хотите чего-то достигнуть, Обязательно найдутся люди, которые будут вас говорить, да не делай это, не нужно этого делать. Да ну потом как-нибудь сделаешь, а потом нет. Сегодня нужно наводить порядок, понимаете? И если вы тверды в своей позиции, если вы идете к своей цели, вы обязательно ее достигнете. Поэтому я призываю вас всегда идти к своей цели, невзирая ни на что, ни на какие преграды, и ни на какие нарекания со стороны родных, близких, друзей, товарищей и так далее, которые будут вам говорить все, что угодно. Но только не то, чтобы вы шли к своей цели. Все для Клёва это клево, друзья. Друзья мои, это Евгений. Это подписчик канала Все для Клёва, который специально ради того, чтобы приехало как можно больше людей, приготовил для всех подарки. Фактически он является спонсором сегодня нашего субботника. Кроме компании Мясолюб. Мясолюб отдельно спасибо за мясо. 15 килограмм. Сейчас жарим и будем кушать. Женя, расскажи, пожалуйста, про свой подарок. Э, приготовил силиконовые приманки ручной работы. Э, планировалось а? по две на участника, но ну, достанется больше. Достанется больше, потому что людей меньше, поэтому каждому будет побольше. Покажи, пожалуйста, свои приманки. Вот такие вот. То, что приготовил, сейчас покажу. Скажи, пожалуйста, уловистые? Да. Ты сегодня видел, скидывал в наше вайбер-сообщество три щуки прямо, да? Да, три щучки, да. Отпустили уже? Конечно. Дочка отпускала? <связь> Не, они спали как раз. Они спали, да? Я тебя понял. Они... давай Пускай пока будет для всех сюрпризом. <связь> так, так. Вот. вот. Так. Еще одну. Друзья, вот такой с Женя приготовил для наших подписчиков канала Все для Крева. Болото сирень, оно на просвет вот. Ага, болото сирень. И угу. Машинное масло. Одно из самых, один из самых рабочих цветов. И один из самых рабочих приманок. Как касается. Ну... Огромное тебе спасибо за Вам то, что спасибо. ты практически а, сделал сегодня наш субботник более ярким, чем, чем как хотелось. Да мы его спасибо. сделали, вы его собрали. Спасибо. А это тоже дорогого стоит. И очень большое спасибо тебе за воспитание своих детей. Иди сюда. Посмотрите, друзья мои. Вот это вот настоящие патриоты своей страны. Поняли? Которые хотят, чтобы в ней не было мусора, чтобы был чисто, порядок. Правильно? Спасибо тебе большое спасибо Ух, красавица добро все пока пляшьте пускай это пока будет сюрпризом для всех все. да, залзи, пакетики и на выбор то что хочет по одной штучке каждого Ну разных до да, разных. Спасибо компании Мясолюб э, за шашлык, который они замариновали специально для наших э, подписчиков канала Селиклёвых, которые сегодня с нами вместе навели порядок. Это герои сегодняшнего дня, которые не побоялись дождя, грозы, грязи, мусора, всего. Пришли, побороли собственную лень. Побороли собственную лень, да. Э, сомнения свои побороли, да, что ли. Сейчас я мочусь будет непонятно что и как. И... С нами сегодня. Смотри на этих людей, да не было ни у кого никаких сомнений. Все четко понимали, что точно не помеха. Для всех участников субботника приготовили мы маленькие подарки. Не, не маленькие, а подарки, сюрпризы. По сути, сегодня спонсором нашего субботника Женя у нас является. Я вчера, когда я посмотрел фотку, смотрю Женек вот Думаю, так, интересно, интересно, посмотрим, посмотрим. А что, нет? ты сам вот это делаешь? Да. Мы сегодня уже видели, она работает. Да. Ну, сегодня в приоритете был, если честно, сиреневый цвет, но так, в принципе, машинка тоже всегда работает. Как да. хорошо, что приехало мало людей. Во всем надо искать плюсы, да, да? да? А так бы устраивали соревнования. Кто больше соберет мусора, да, тому да. приз. Да, э, выбирайте, кому что нравится. По башни башни. Башни. Мне, пожалуйста, по одной. Я по одной, да. по одной -то после шашлыка. На ну, закуску нету надо. Рыбка нет. Орбит? не не есть же эти тириски Да-да-да, да, я хотел сказать. Д -д -д -д -д -д очень Чувствую, живы. домой привезут, дети так примерно Так эти тоже домой. сейчас съедобные идут? <смех> а, нет, есть съедобные. А Это повышенной плавучести, он не тонет и мало пьет воду. Быстро высыхает. А если до него какой-то запах добавить? Уже есть? Да? Уже воняет. М -м, точно. Криль. Крилем пахнет. Все на криль. Это мне, да? Ой, спасибо большое! Ура! Как... А, Багажники. клятся на крючок кидай. Не знаете, а есть крючок с Машинное масло вы видите, я да? Сед... И сирень. топ можно, можно сделать. Супер! Вот так каждому, кто приехал в наш субботник, Женя приготовил вот такой подарок. Я нет, это... это, это нет, он, да? Катушка одна. Катушка сухая. А нет, ваше, да. нет а от... отдельно. Пролетут, как правильно надевать? надевать. Иди. Отдельная Иди. благодарочка Иди. на трофейного фактичника. Ого! Вот это, это да! Отчета. Это, короче, друзья мои, наступило время, сома. когда я начинаю получать взятки. Смотрите. Вот это да! Слушай, а, так это же. Не ж... зря тут стоять. Слушайте, елки-палки. А вот надо вот, вот, вот, такую да. рыбу где-то найти. Она есть, но эта лодка нужна. Она есть, надо да. искать. То есть надо будет вот попробовать половить, да, на нее? Конечно. После этой самой, после этого. Вот Он сейчас похолодает, сюда и на, и на Дунай можно съездить. Александр, да, а да. после рейда. Да. Заканчивайте рейд. Посередине реки Ду, э, Днестр Берёте удильщики Нет, это в Трунчутео Да не, ну Оно Ну чего точка здесь, здесь красивая, <coughs> да? Смотри, внутри Я ям мало и свободных, да Интересно такое, я тут, да? допустим, он встал посреди речки Его закидают с одной стороны спиннингом и с другой Поехали. стороны да. Да. Зимой вот вот лодки Пахнет, пахнет чем-то жареным Пахнет чем-то жареным, какой-то Зимой, поздней, поздней Зимой, поздней, осенью тоже нигде не станешь Я думал сначала, что дырек Зеветка, да? <связывая> да, запах хватает на мухи <связывая> мы были в начале весна это где-то середина мая <связывая> ребят выбирайте да, давайте берите покупайте покупайте не покупайте покупайте покупайте покупайте покупайте Здесь три покупайте покупайте покупайте покупайте покупайте покупайте чем разница? меньше Нет, по жесткости они все одинаковые, вот. Но она самая лучшая, как помни. мне. вот именно этой жесткости. Он весь абсолютно один силикон, но можно сделать пожестче, допустим, крупные приманки, там используется более жесткий силикон, что если сделать мягкую, она будет просто непонятная игра для рыбы, будет неправильно себя вести. А, Овсетник все, подбираю понял, так, чтобы выходил да, да, да, да, да, да, он где-то, нет, это большой будет сейчас, на треть приманки примерно. Нет, так вот там. А кто хотел посмотреть, как -то... как правильно оснащать? Да. прокалываем по центру и вниз буквально миллиметров 5-6. Продеваем до конца, до ушка, разворачиваем, разворачиваем. смотрим, как, где он будет выходить. То есть в этой части делаем прокол. Это верхняя и нижняя? Нижняя часть. И он получается Крючком как зацепляйка. Да. Крючок не торчит, он цепляется. Хорошо, вопрос, если он все равно зацепляется, то в чем причина? Он не зацепляет. Есть не Или это грузило может цеплять? Грузило может цеплять, карабин может цеплять. Узлы большие могут цеплять. Он Ты тоже может зацепиться, но с меньшей вероятностью. Да. Не, это я может... Трава, да. получается проходит, да. а рыба так тац и поймала. Да, при... я, я, я даже хочу, я я я, я, это, он зиму. Начал, а чебурашку вы одеваете сколько грамм для Днестра? До... Для Днестра, смотря, где мы его. Ну... Если это прибрежная зона, это можно как и 2 грамма, так и 10 грамм. Вот. Если в поисках судака, то вплоть до 28 грамм. Так, понятно. А на трунчуке больше? Э -э на турунчике они рыбачку. Точно так же, там чуть-чуть больше сетей много. Много сетей, да? Много сетей, все остается там. Да. Это, это тоже рисованное все. Это вы раскрашиваете сами? Да. да. Но ну, единственный минус, что оно слазит со временем. Хоть краска специальная, но пока весь в Украине нету такого, что. Как тебе сегодняшний субботник? Шашлыки вкусные пожарил. Я почти. Да, значит, Паша у нас сегодня был главный да, ос я основной сегодня, по, по шашлыкам. Да, коком сегодня был. Угу. И мусор не собирал. Не, почему? Ты вначале собирал. Ну, но... считается, два мешка, блин, это. Это мало. Это мало. Это мало. Да. Я тебе понял. Спасибо тебе да. за то, что пришел наш наш субботник. Я всегда готов. Я тебя понял. Обалденные впечатления, народу немного, атмосфера обалденная, все классно, погода, вообще все. Ну, мусора, конечно, тоже хватает, блин, если мы там небольшой компания, но правда рыбаки помогали, рыбаки тоже молодцы, не сидели, не говорили, что это не не мусор, они не мусорят и так далее. Помогали, и тоже им большое спасибо. Блин. Организация классная. Всё, атмосфера убивали. приятная? Да, атмосфера, все, посидели, отдохнули, поработали. Вообще классно. Провели время. Присоединя... Типа, скажите подписчикам, чтобы они тоже присоединяйтесь и вы. Да, в следующий раз присоединяйтесь, будет берег чище, и вам приятнее будет приезжать, и, и вода будет чище. Еще раз. Вот. О, теперь. А ну? Сколько? Сколько? Ох, я, 15. 15, 15, 15, 15 50, 50. с половиной. Друзья мои, ну вот так закончился наш субботник. Я просто безмерно счастлив, что мы и убрали мусор, и покушали шашлык, и пообщались с рыбаками, и погода была шикарная. Было все так круто. Я настолько счастлив, вы даже все не представляете. Друзья мои, получайте удовольствие от маленьких, от мелочей таких, знаете. Делайте мир добрее, счастливее. И у вас тоже будет удача, успех, и все будет вас хорошо. А, огромнейшее спасибо всем, кто был с нами на этом субботнике, кто не побоялся ни дождя, ни ветра, ни каких-то грязи и так далее. Спасибо всем. Огромнейшее спасибо. Мясолюба, отдельный привет. Большое спасибо. Все было очень вкусно. Вы, как всегда, молодцы. Да. Мы, мы хотели тоже поблагодарить всех участников нашего мероприятия субботника. Все были грязные, но счастливые. Собрали полную машину этого 10 мусора, 10 кубов. И мы были счастливые. Чего и вам желаем. Вот так вот. До встречи. На этом будем заканчивать наше видео. Всем удачи, всего хорошего. Субтитры сделал Пока.